Здравствуйте, добрый день. Сейчас у вас на экранах появилась информация о том, что эту онлайн-конференцию мы записываем, и уже завтра я смогу всем желающим предоставить ссылку на нашу встречу сегодняшнюю. Ну что ж, давайте начинать. Действительно, нас очень много, и, честно говоря, даже Никак не удается мне просмотреть, кто сейчас уже вошел в конференцию, и не успеваю посмотреть, кто входит. Это очень замечательно, потому что тема сегодня необычная. Ну что ж, давайте перейдем как раз к тому, чему же посвящена сегодняшняя встреча. А встреча наша сегодняшняя проходит в рамках Калужского проекта, проекта областного молодежного центра Министерства образования Калужской области и регионального отделения женской еврейской общественной организации проект Кешер. Я Юлия Завальная, ведущая сегодняшней встречи. Я являюсь и сотрудником областного молодежного центра и председателем вот как раз регионального отделения проекта Кешер. И тема эта выбрана не случайно. Эта тема выбрана не только потому, что сейчас в России проходит неделя памяти. Мы эту тему подбирали заранее, еще когда даже не было известно о том, что вот так масштабно в России пройдет неделя памяти посвященная Дню памяти жертв Холокоста. Но эта тема близка а, мне лично, как а, тому человеку, чьи бабушки и дедушки прошли ужас Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. И знаю не по-наслышке, как а, пришлось еврейскому населению в эти страшные годы. Собственно, проект наш интересный о важном. Ну, а встреча, как вы уже догадались, называется «День памяти жертв Холокоста». Целью мероприятия для нас в первую очередь является возможность на примере, на страшных примерах исторических, на вот этом вот конкретном историческом примере, Геноцида по национальному признаку, истребления людей по национальному признаку, показать весь ужас для того, чтобы не, не совершенно не для того, чтобы разбередить чьи-то раны, а для того, чтобы укрепить наше понимание о том, насколько нам нужен мир, насколько важно, чтобы будущие поколения в современной истории такого ужаса не увидели. И сегодня вместе с нами здесь присутствуют представители организаций, которые также во многом свою работу строят в рамках укрепления отношений между представителями разных национальных групп, в рамках миротворчества и дружбы между людьми, проживающими в нашем регионе. И я, к сожалению, вот не всех вижу присутствующих, но очень надеюсь, что сейчас с нами уже находится Стефан Генич, это руководитель Калужского регионального отделения Ассамблеи народов России. Стефан, скажите, вы с нами? Александр. Юлия, к сожалению, возможность включать звук сейчас отключена у всех участников. Просите, пожалуйста, написать об этом в чате, и тут же предоставится возможность включать звук. Либо опция поднять руку. Хорошо, спасибо большое. Тогда давайте пока вот посмотрим Стефан Генич, если вы есть, пожалуйста, поднимите руку, чтобы вам включили микрофон а я представлю других гостей сегодняшней встречи. Также сегодня с нами представитель Министерства внутренней политики Калужской области. Это главный специалист Николай Мязин. Я уже видела, что Николай присоединился к нашей встрече, и надеюсь, что он также возьмет слово и скажет что-то о сегодняшнем проекте и о работе министерства в данном направлении. Еще один гость – это Саслан Такаев, руководитель регионального отделения Российского фонда мира. С фонда мира, многие из вас, наверное, знают, что с фонда мира вообще у нас много работы ведется у представителей разных диаспор, и еврейская диаспора в том числе огромную работу проводит совместно с фондом мира, в девятнадцатом году наши отношения стали еще теснее и плотнее. Я очень благодарю фонд мира за все содействие, которое нам оказывается во всех направлениях нашей работы. Надеюсь, что Сослан Такаев также уже присоединился ко встрече и возьмет слово. Здесь сегодня присутствуют и наши большие друзья, представители разных диаспор нашего региона. Это и а, армянская диаспора, и а, община узбекская, и а, афганатаджикская. А, вот я уже видела, что Сафер Саллах присутствует. С нами вместе, но, к сожалению, по болезни не, не присоединились, отсмотрят потом видео, запись, наши друзья из украинской диаспоры. Проблема, и вот это историческое горе, оно связало многие народы. И, конечно, все вы знаете, что огромное, вообще просто огромное количество человек потерял мир в ходе второй мировой войны. Это более 70 миллионов человек, что составило около трех процентов населения всего мира. Погибли. И, во время, ну, как бы и погибли в во войне, и умерли от голода, от болезней более 70 миллионов человек. Это страшная, ужасающая цифра. Люди эти были из разных национальных групп, из разных уголков планеты, с разных континентов. Но все они боролись с страшной отравой мира, с национализмом. И... Сейчас прошу, пожалуйста, подскажите, Стефан Генич уже может взять слово? А его нет среди участников. Давайте включим микрофон Николаю. Николай, пожалуйста, тогда я предлагаю вам включать ваш микрофон и вам слово. Юлия, надо, надо проверить вам свой тоже микрофон, очень слабо слышно. Мы прислушиваемся. Так, это плохо. Здравствуйте, уважаемые участники. Меня слышно? Да, отлично, слышно. Очень хорошо. Сегодня мы вспоминаем события Холокоста как одно из наиболее страшных проявлений фашизма. Человека ненавистнической идеологии, которая привела к массовому уничтожению евреев, цыган, славян, должны помнить и никогда не забывать про освенцем, Майднек, Бохенвальд, Дахау. Советский Союз смог переломить непобедимый прежде войска Третьего Рейха. Первая крупная победа была одержана в ходе битвы за Москву, а в ходе успешного контрнаступления советские войска освободили Калугу 80 лет назад, 30 декабря. Вот совсем-совсем недавно праздновали этот день. Все народы Советского Союза участвовали в этой войне. Особую роль сыграли все народы. По данным историка Михаила Филимошина, в ходе войны советская армия понесла следующие потери по национальностям: Русские погибло военнослужащих 5 миллионов 700 тысяч, что составило 5,8 процентов населения. Украинцы 1 миллион 400 тысяч, девять процентов населения. Белорусы 250 тысяч, 4,8 процентов населения. Татары 190 тысяч, 4,4% населения. Евреи, 140 тысяч, 4,7% населения. Узбеки, 120 тысяч, 2,4% населения. Казахи, 130 тысяч, 4% населения. Армяне, 84 тысячи, 3,9% населения. Грузины, 80 тысяч, 3,5% населения. Азербайджанцы, 58 тысяч, 2,6% населения. И, конечно, остальные народы Советского Союза. Как видим, все участвовали, все внесли свой вклад в победу. Министерство внутренней политики и массовой коммуникации Калужской области осуществляет работу по увековечиванию памяти Великой Отечественной войны. Долгое время, к сожалению, ныне, потом, Романова Татьяна Васильевна вела проект «Книга памяти», благодаря которому у нас есть списки всех уроженцев Калужской области, которые были призваны и которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны, и советские солдаты, которые погибли, освобождая нашу территорию, наш регион, нашу область. К сожалению, только их более 300 тысяч. Следует же отметить, что в последние десятилетия были заметны попытки некоторых псевдоисториков пересмотреть значение Советского Союза в Великой Отечественной войне. Вместе с тем, следует отметить, что значительно повысилось качество отечественных работ, посвященных истории Великой Отечественной войны. Это связано с тем, что Министерство обороны рассекретило, разместило в публичном доступе значительную часть архивных документов этого периода. Современные историки могут сопоставлять советские и немецкие документы, что позволяет полноценно видеть события с обоих сторон. Поэтому хочется вот еще рассказать сказать всем, что изучение истории это не не устарела, а наоборот, это модно и молодежно, если можно так сказать. Вот. Всем спасибо за внимание. Николай, спасибо большое. Да, наше Министерство внутренней политики действительно большую работу ведет на Ниве дружбы народов, и мы всегда сотрудничаем, огромное количество мероприятий, и мы благодарим вас за постоянную помощь и поддержку в нашей работе, совместной и любой другой, проводимой отдельно. Что же, я с удовольствием, Агас. Стефан Александрович тоже присоединяется к нашей встрече, ему тоже мы передадим слово. Друзья, меня нормально слышно? Я могу говорить погромче? Да, да. Итак, среди гостей сегодня Саслан Такаев, это руководитель регионального отделения Российского фонда мира. И если он сейчас есть, то тоже приглашаю его к микрофону. Сослан Руслан Бекович, если вы есть, пожалуйста. К сожалению, нет, но включен микрофон у... Стефан Александрович, приглашаем вас к микрофону, пожалуйста. Стефан Александрович Гениевич, руководитель Ассамблеи народа в России в Каурской области. Здравствуйте, слышно меня? Да, да. Да, а, слышно. Слышно меня, да? Отлично, слышно. А, Все прекрасно. отлично. Да, здравствуйте. Руководитель Ассамблеи Народов России, Каусского регионального отделения. Ну, собственно. Меня тема заинтересовала, поскольку Холокост – это, наверное, такая первая системная, доказанная и возведенная в ранг действительно неприкасаемого еврейским народом преступление фашизма против человечества и еврейского народа. Но не единственное. Да? Мы знаем, что Советский Союз потерял... От 27, там, и по разным оценкам, до гораздо друг, большего количества миллионов человек а, в этой войне. Но а, до сих пор, а, наверное, только последние несколько лет а, Россия, русский народ озаботился тем, чтобы а, задокументировать огромное количество преступлений, геноцидов против русского народа. Да? Вот как раз по примеру, наверное, еврейского народа, который действительно это очень хорошо а, осознал, потому что погибло огромное количество людей, и это была первая ласточка, но не последняя. Вот мы, наверное, сейчас уже с почти 100 лет опозданием, но все равно идем по этому пути. Вот в Калужской области не так давно прокуратура расследовала дело, где было расстреляно порядка 180 мирных жителей в одном из районов южных, южнее Калуги. Вот фильм был снят и показан в этом году буквально, и наша прокуратура предъявила это обвинение, вот, Следственный комитет в частности. Поэтому я хочу сказать, что это тема, которую нельзя забывать. Я благодарен, что пригласили поучаствовать и высказаться в этой конференции, потому что никогда ничего подобного повторяться не должно. У каждого человека, живущего в России, в Советском Союзе, кто-то воевал, кто-то погиб в этой страшной войне. И думаю, что в результате именно этой страшной войны, в общем, стало возможно, и в том числе при поддержке Советского Союза, появление, ну, Сталина в частности, да, появление государства Израиль, вот, как, в общем-то, такой дань, то есть страшной жертвы, которую пришлось принести еврейскому народу, да. Вот, поэтому... Я хочу сказать, что забывать этого никогда нельзя. Об этом нужно помнить и напоминать ежегодно. И, как говорят у нас в России, да, во веки веков аминь. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Стефан Александрович. Мы тоже рады, что вы нашли возможность присоединиться к сегодняшней встрече. Я надеюсь, что это наша первая и теперь уже будет традиционная да, встреча с представителем, с руководителем Ассамблеи народов России. Мы не так давно знакомы, но надеюсь, что нас ждет впереди замечательное плодотворное сотрудничество. Итак, Стефан Александрович совершенно верно заметил, что в ходе войны пострадали представители совершенно разных народов и Евреи – это страшный, очень массовый пример, но не единственный. И сегодня здесь присутствуют представители армянской диаспоры нашего региона, которые тоже знают, что такое геноцид не понаслышке. Это люди, предки которых, бабушки и дедушки, рассказывают им ужасы, которые постигли их народ в прошлом. И я хочу пригласить к микрофону моих друзей и коллег из армянской диаспоры. Пожалуйста, кто сейчас... Да? Марьям, здравствуйте, вам слово, пожалуйста. Добрый вечер, спасибо всем за участие, спасибо, Юлечка, за организацию такого интересного Вечером действительно, Армении не по не наслышке, да, вот правильно ты сказала, знает, что такое геноцид, Холокост. Все, наверное, вы все знаете, что вот геноцид армян в Османской империи в 1915 году это считается первым геноцидом в 20 веке, получается, предвестником и учителем тех, кто вот позже сотворил Холокост. Самым мы армяне называем это мэтьягер по переводу он означает великое злодеяние. С каждым десятилетием все больше государств мира признают и осуждают это чудовищное преступление, геноцид армян, холокост евреев. Вот мы, вы ежегодно 27 да, января отмечаете жертв Холокоста. У нас ежегодно 24 апреля в Армении и в Диаспоре отмечается как День памяти жертв геноцида армян. Наверное, все участники знают историю. Геноцид армян был организован турецкими правителями при поддержке императорской Германии и, запад, и западных стран тоже. В, тысячи, это, в 1915 году это не один, то есть не один раз они делали и, и все. Это началось с 1894 года. До 1915 года почти полтора миллиона армян были уничтожены, что хотели, что хотят, то есть Сделать, что Они хотят просто уничтожать, э частичному уничтожению какой-либо национальности, этнические, расовые или религиозных групп. Э что могу еще сказать? Э знаете такое горе. Каждый раз мы вот 24 апреля э, у нас в диаспоре, когда мы собираемся, вспоминаем вот жертв геноцид, э, Не только и по наслышке. У нас в Армении есть музей э, прямо по геноцидам, связанным с геноцидом. Там есть фотографии, там есть даже фильмы, э, что это посмотреть и понять, э, как может... В 20 веке люди, да, мы все люди, не имея значения там разные религии, разные национальности, вот, вот все люди, вот как могут человек вот так жестоко уничтожать, не убивать, а просто уничтожать человека. Вот Холокост, вот, вот геноцид. Подводя итоги вообще нашего разговора о страшных вот этих событиях, связанных с холокостом, с геноцидом. Мне хочется просто вспоминать слова, нанесенные на мемориалу плиту на центральной площади концлагеря Дахау. Это первая фашистская да, Германия, если я не ошибаюсь, концлагерь, открытый в 1933 году, если я не ошибаюсь. Там написано «никогда больше». Что это означает «никогда больше»? одно из условий выживания современного человека чтобы никогда больше такого не повторилось но почему-то сейчас в данный момент тоже вот идет пропаганда о войне с разными там не только просто война и сейчас вот этот заболевание разные это то что тоже биохимическая война идет и уничтожение людей идет. это тоже я называю геноцидом по моим понятиям это тоже геноцид хочется чтобы все люди во всем мире просто узнавали не понаслышке а просто читали историю смотрели фотографии смотрели фильмы и от этого делали для себя, для себя вывод, что в дальнейшем эти трагедии, эти ну, не нахожу слова, чтобы сказать, какое-то да, боль. Правильно, я чтоб... понимаю, что говорите, Марья. Речь идет о том, что никто не застрахован от такого. И в наших да. руках то, чтобы такое никогда больше не повторилось. И именно поэтому сегодня наша встреча состоялась, потому что мы все заинтересованы в мирном будущем. Спасибо огромное, Мариан, спасибо, что пришли сегодня, и вот за ваши слова и поддержки, и понимание. Мы вас благодарим, спасибо. Ну что же, я продолжаю и предлагаю перейти к самому понятию Холокоста. «Холокост» в переводе с латинского означает «всесожжение», и есть утверждение, что такой термин взят из латинского варианта Библии. Но это понятие также употребляется и в древнерусских словарях, как яркая форма, звонко-аллистическая форма слова «голокость» близкая к восточнославянской речи, имеющая также толкование слова «жертва» или как раз «всесожжение». И этот термин появился в истории в начале 20 века. Как раз с 20 века мы стали называть вот такую трагедию «Холокостом». Международный день памяти Холокоста, 27 января, отмечают в честь освобождения в этот день, в 1945 году, узников польского концентрационного лагеря Освенцем. В этом лагере содержались люди разных национальностей, но около 90% узников были евреями. На иврите слово «холокост» звучит как «шоа», «катастрофа». И это действительно катастрофа еврейского народа, о которой сегодня я хочу вам рассказать, как о примере истребления людей по национальному признаку. Вы спросите, как такое возможно сегодня в современном мире, но, к сожалению, это возможно. И любая неприязнь может вырасти в геноцид. И если мы не будем вспоминать об этом, потеряем память, то шанс о том, что такое повторится, становится все более реальным. Ну а я за девиз сегодняшнего мероприятия взяла высказывание известного израильского историка, исследователя Холокоста Иегуды Бауэра. Вы сейчас видите его на экранах. Память о Холокосте. Необходимо, чтобы наши дети никогда не были жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями. Я думаю, эта фраза исчерпывающе объясняет и причину того, по которой я, многодетная мать, сейчас так заинтересована в том, чтобы эта тема звучала и поднималась. И думаю, многие меня сейчас поддержат. Ну, а мы переходим к следующему слайду. Итак, следующий слайд как раз говорит о Холокосте. Меня слышно? Да, Юля, великолепно слышно. Хорошо, спасибо. Холокост – это беспрецедентное по масштабам и жестокости тотальное систематическое уничтожение еврейского народа, его религии, культуры, осуществленное нацистской Германией и ее пособниками. И главными причинами Холокоста были антисемитизм и нацистская расовая теория. В период с 1933 по 1945 год различными организациями, группами и в концлагерях было умершлено свыше 11 миллионов военнопленных и гражданских людей. И около 6 миллионов из этого числа были евреями. Холокост унес жизни более одного миллиона детей, многие стали невинными жертвами страшных издевательств, а еврейская нация за период Холокоста потеряла более трети своей численности, которую не смогла восстановить до сих пор. Если еще до войны в мире насчитывалось порядка 17 миллионов евреев, то в сорок пятом их осталось только 11. Первой по-настоящему массовой акцией против евреев стала Ночь разбитых витрин. И это произошло одновременно в Германии и Австрии. Ее также называют хрустальной ночью. В ходе этой акции было сожжено более тысячи синагог, уничтожено более 7 тысяч еврейских предприятий подверглись разрушениям еврейские больницы, школы, дома и даже кладбища. С началом Второй мировой войны на всех оккупированных территориях евреям предписывалось носить на одежде желтую шестиконечную звезду. И вот всех евреев создавались гетто в городах и всех евреев сгоняли в гетто. Гетто – это была обособленная, закрытая территория, где было велено располагаться еврейскому населению. А оттуда… дама Александровна, у меня тоже на экране первый слайд. Если Юлия Ершова есть, то я прошу ее перейти, пожалуйста, дальше по слайдам. Не вижу, друзья. Есть Юлия Ершова? Есть. Да, я переключаю презентацию на Майю Александровну. Да, сейчас вот я чуть-чуть расскажу -чуть о том, что геты располагались в разных городах, туда сгоняли евреев, и оттуда еврейскому населению было суждено быть депортированным как раз в лагеря смерти, о которых уже не раз сегодня сказали наши гости раньше меня. В Калуге тоже было гетто, и о Калужском гетто написана книга, это еще одна наша гостья сегодняшняя, руководитель управления по делам архивов в Калужской области, Кандидат исторических наук Майя Александровна Добычина. И я приглашаю Майю Александровну к микрофону. Пожалуйста, вам слово. Подскажите, пожалуйста, сейчас видна на экране презентация Май Александровна? Презентация видна, но она не в полноэкранном режиме. Сейчас? Сейчас нет, она еще только в ленте. В полноэкранном режиме можно ее с первого, да? У меня она в полноэкранном режиме. Нет, а он, у меня на слайде нет. Не знаю, как у других. Так, сейчас все пропало. Сейчас? У меня ничего нет. Мы не видим презентации. Юлечка, вообще нет презентации сейчас. Простите, пожалуйста, какие-то технические неполадки. Прошу прощения, одну секунду. Ну, я, наверное, пока настраивается презентация, я уже начну говорить о том, что вот сегодня прозвучало уже, что от Николая, что Мязина, о том, что действительно в прошлом году мы отметили 80 лет. Со дня освобождения Калуги от немецко-фашистских захватчиков. Освобождение Калуги явилось завершающим этапом московской битвы, которая началась в сентябре 1941 года. И естественно, что Калуга сыграла немаловажную роль в обороне Москвы. Более того, мне было очень приятно услышать, что вот, знают о том, что действительно был так, было об огромное перезахоронение, раскопки в деревне Крюково Борятинского района, где были расстреляны и погибли мирные жители. Это все было в рамках проекта «Бессрока давности», в которых, в котором и архивные учреждения Калужской области принимали участие. И шестой том огромного издания 22 тома без срока давности, где размещены документы о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на временно оккупированных территориях. Шестой том посвящен Калужской области. Туда вошло более 300 документов. Он есть в электронном варианте, его можно найти. Ну, возвращаясь к нашей теме, у меня не в полноэкранном режиме, поэтому я говорю, что вот второй слайд, если вы видите, второй слайд, если у кого в полноэкранном режиме. Скажите, пожалуйста, у меня идет презентация в полноэкранном режиме, она сейчас у вас двигается? У меня нет, не двигается. Тулечка, а нет, нет, ничего такого. нету. Так, нет, да, давайте попросим разрешение у Майи Александровны э, переключать слайды вручную, если вы не возражаете. Да, конечно, лишь бы было видно все. Да, я очень надеюсь, что она будет видна. Не понимаю, в чем проблема. Может быть, мне попробовать подключить на своем компьютере, нет? Ну, вот, смотрите, сейчас виден второй слайд? Да, да, сейчас виден второй слайд. Давайте да. будем не в полноэкранном режиме. Хорошо, Хорошо, хотя бы так, чтобы она э, двигалась. Итак, о каком периоде мы говорим? Я просто для сведения. Хочу сказать что оккупация будущей Калужской области, а Калужская область, Калужская губерния была ликвидирована в двадцать девятом году и воссоздана как область только в 44-м. Поэтому в период войны мы входили в состав соседних областей. Поэтому мы говорим о том, что территория Калужской области была оккупирована со 2 октября 41 по 17 сентября 43 года. Город Калуга был оккупирован 2,5 месяца с 12 октября по 30 декабря 1941 года. Существовала еврейская ета в Калуге со второй половины ноября по 22 декабря 1941 года вот говоря об этом нужно сказать, что как только фашисты вошли в калугу, они сразу использовали методы устрашения. что это такое? это четверо повешенных мирных калужан на фонарных столбах около гостиных рядов. это сожженная заживо девушка облитая керосином которую нанесла, ее обвинили то что она причастна к партизанам. это 17 расстрелянных калужан, и я не говорю об их национальности. Там были разные национальности. 17 калужан, которые были расстреляны на базарной площади за то, что партизаны повредили телефонную связь на 7 ноября. Были расстреляны ни в чем не повинные калужане. И Такие зверства продолжались. Конечно, самая страшная страница начинается с 21 декабря, когда начинается освобождение, бои за город Калугу. Они длились до 30 декабря. Город был разрушен, многие жители были убиты, расстреляны, дома сожжены. В общем-то, это было самое страшное и жуткое, жуткий период оккупации. В следующий слайд, пожалуйста. 10 лет назад была подготовлена книга Еврейской гетовкологии. Почему эта тема вдруг вот так вот стала предметом моего исследования? Потому что так получилось, что в силу профессиональной. Профессионально я занималась, вот так сложилось, что я много занималась историей оккупации города Калуги, это начиная с начала 90-х годов, вот я в 89-м году пришла в Государственный архив Калужской области, и вот как-то так сложилось, что как раз был период рассекречивания документов, и вот э, эти темы я занималась. История еврейского гетто – это одна из... Э, страниц истории оккупации города Калуги, без которой невозможно полностью изучать вот, это, вот этот вот страшный период. Книга была отмечена дипломом Всероссийского конкурса работы в области архивоведения Федерального архивного агентства и благодарственным письмом музея на Поклонной горе. Что мы должны сказать, вот говоря о теме гетто в Калуге? Какие проблемы? Почему я взялась за эту тему? Во-первых, нужно было уточнить, сколько же народу было в гетто. Второй момент. Где оно располагалось? Все это вопросы, которые не были точно указаны в различных источниках. И вот поэтому началось именно вот это вот исследование. Следующий кадр, пожалуйста. Если мы коснемся нормативной базы, то было два документа, на основании которых и создалось гетто. Первое – это объявление. Оно было в октябре, в конце октября 1941 года. Оно не имеет точной даты, поэтому мы его датируем просто по содержанию. И вот в этом объявлении было распоряжение о том, что все евреи обязаны зарегистрироваться до 5 ноября и носить на пальто и на верхней одежде пятиконечную, подчеркиваю, звезду 8 сантиметров в диаметре. Вот такая вот особенность. И второй нормативный документ – это приказ номер 8, который уже более строго определял положение евреев. Во-первых, по этому приказу выделялась какая-то территория должна была быть выделена для того, чтобы евреев туда всех переселить из домов. Затем они должны были быть ограничены во всех правах, то есть они не могли выходить на улицу, работать, а среди них были дирижеры, фармацевты, врачи, известные в Калуге. Калуга была тогда районным центром Тульской области. Все, в общем-то, друг друга знали, и было достаточно такое взаимо... То есть достаточно такой был уютный маленький провинциальный город. Конечно, поэтому они пользовались авторитетом. Немного было врачей, немного было аптек. Вот это что касательно нормативной базы. Второй вопрос, который был, ну сейчас будем первый вопрос, который был мною поставлен, где же оно находилось? Как тогда следующий кадр можно? Мы обратились к воспоминаниям узников гетто, которые были написаны через год после освобождения Калуги. То есть э, в декабре 1942 -го года эти воспоминания очень интересные, э, живы написаны, по горячим следам, что называется, и следующий кадр воспоминания малолетних узников еврейского гетто. Это Наума Хаимича Зисмана и Галина Михайловна Крючкова Гельбрук, которые были в гетто малолетними детьми. Науму было 6 лет, Галине было 9 лет. Она была с сестрой и матерью. Вот фотографии как раз из личных архивов вы видите на этом слайде. Источники и вообще во многих кривеческой литературе где-то находилось, где, там, вот где монастырь, где был архив. Действительно, с 25 по 2016 год в монастыре, который там находился, располагался тогда госархив. Тогда еще не Калужской области, но вот потом ставшей Калужской областью. И когда мы вот сложили все вот эти воспоминания, наложили на местность с картами, то получилось у нас вот такое, вот, может быть, примитивное, но тем не менее реконструкция. И мы выяснили, что... Как раз Гета находилась вот ближе к улице детей коммунаров. Видимо, одна сторона Гета была вот под опорной стеной бывшего монастыря, тогда она еще была. И то есть сейчас эта территория вся застроена домами. Следующий кадр. Вопрос был о том... Какие, какие документы еще нам могут рассказать о том, сколько человек было в гетто. И таким образом сохранилась, вот вы видите, записка староста еврейского гетто Френкеля о том, что он составлял списки евреев. Следующий кадр. Списки евреев находятся в Госархиве Калужской области, они их семьи, то есть это списки общие, возрастные, по домам, детей, женщин. Трудоспособного, нетрудоспособного населения. И когда мы сопоставили все эти списки, учли все пропуски, повторы и так далее, у нас получилось следующий кадр 159 человек. И вот эта цифра нам позволила, и анализ нам позволил, во-первых, посмотреть, какой был возраст, сколько было мужчин, сколько женщин, сколько детей. И таким образом мы уже вот такую вот социальную статистику могли уже по сделать. Что касается повседневной жизни узников, следующий кадр, пожалуйста, то, конечно, они были выселены из своих домов, переселены в гетто совершенно без вещей. Вот сохранилась у нас вот такая вот продовольственная карточка, то есть это половинная норма выдачи продовольствия. Но, конечно, никаких продуктов по этим карточкам никто не получал. И вы видите сохранившуюся также вот эту пятиконечную звезду, она находится также на хранении в Государственном архиве Калужской области. Что нужно отметить, что воспоминания узников очень хорошо нам дают возможность понять о том, что, что происходило в гетто. Режим был очень жестокий, действительно нельзя было выходить. Если выходили, то... Только по определенным часам в определенные дни. По тротуару ходить было нельзя. Обращаться к немецким командованию было нельзя. Ничего нельзя было продавать, покупать. Постоянно проводились обыски. Утром проводился обязательная перекличка. И нужно было являться на эту перекличку. По воспоминаниям узников ходили слухи, что нас готовят к расстрелу. Но, видимо, этого, к счастью, не произошло, потому что гетто было освобождено в декабре. То есть воспоминания нам дают очень большой материал. Воспоминания вот малолетних узников, можно следующий кадр, говорят о том, что вот Наум Хаимович, некоторые моменты вот какой-то... Лояльности фашистов к детям. Он говорил, что если приходят с обыском вечером и мать говорит, уходите, уходите, ребенок спит, то они к нам в дом не заходили. Это очень интересный момент. Далее Галина Михайловна рассказывает о том, что когда они стояли по колено в снегу, они потому что как-то замешкались с выходом из дома, они стояли по колено в снегу, их подозвал немец, и они уже все прощались с жизнью в этот момент, мать с двумя детьми. И он буквально прикладом автомата выбил доску в заборе и, как она говорила, за шкирку вытолкнул нас туда к реке. То есть вот такие случаи удивительного спасения, они вот тоже были. И, конечно же, нельзя не отметить и тех людей, которые проникали в Гетто, давали продукты питания, приносили какие-то новости, одежду. Вот среди них Нина не напал на Агаркова Писулина, которая вот как раз упоминается в воспоминаниях. Вот вы видите фотографию презентации книги вот в двенадцатом году, как раз она выступает, и вот ее фотография на День Победы, она заслуженный человек была. И сейчас, конечно, восстановить вот то место, где находилось гетто, поставить там памятник, это действительно сложно, потому что ну, уже другой рельеф, все уже застроено. Но возможно найти пути мемориализации, увековечивания памяти узников еврейского гетто. И вот еще 25 января 2016 года в Государственной Думе, Федеральном Собрании Российской Федерации прошла выставка, в которой приняли все фракции тогда Думы Федерального Собрания, можно следующий кадр, и... Вот на этой выставке были представлены подлинные документы, вот вы видите, и в планшетном варианте по истории гетто в Советском Союзе и в том числе в Калужском гетто. В декабре до 16 года прошла, прошел семинар в Калуге, как раз это было 22 декабря, в день освобождения гетто, и в... 2000, в девяносто третьем году и вот в следующем э, следующий кадр можно и в в двадцатом году вышла вышел сборник документов под названием ⁇ Война глазами детей ⁇ Это переиздание, вы видите, в котором также опубликованы детские сочинения, которые были написаны в апреле 1942 -го года по теме, что я пережил в период оккупации. Там все дети вспоминают и как они были узниками, и те дети, даже которые не были узниками, они все равно описывают это. Кроме этого, на сайте архивной службы Калужской области вы видите ссылку, можно следующий кадр. Если мы перейдем в архивные учреждения, и вот там вот в каждом архивном учреждении, это Госархив Калужской области, Государственный архив документов новейшей истории, есть вкладка виртуальные выставки, вот на втором слайде можно открыть следующий. И вот на этих выставках у нас в оцифрованном виде размещены документы. По оккупации города Калуги, по истории еврейского гетто размещены документы, которые помещены в сборник документов без срока давности. С ними можно ознакомиться. Это уже ну, где-то к 500 документов, которые связаны с Великой Отечественной войной. Поэтому вот этот сайт, наш сайт, в данном случае является очень хорошим таким, такой хорошей базой для работы с учащимися студентами, которые вполне могут использовать эти документы для научных работ. И в заключении я хотела бы сказать, что, наверное, я уж не знаю как памятник, но по крайней мере возможно, что... По вот узникам можно составить книгу памяти, потому что в ходе вот, работы над книгой, я посещала э, еврейское кладбище в Калуге, там многие могилы э, калужан, которые э, уже умерли во взрослом возрасте, но я видела их... Э, Имена среди узников гетто. То есть вот здесь можно было тоже с ребятами, со школьниками проводить вот такую работу по увековечению, по номерализации вот этих имен и вообще про, найти материалы и потомков вот этих людей, которые там были. Я думаю, что вот эта работа вполне может быть и она, в общем-то, вполне реальна и осуществима для детей. Большое спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу. Спасибо, моя Александра, спасибо огромное. Этот рассказ ведь не о тех местах, которые где-то далеко, а здесь, о нашем городе, где мы... Каждый день ходим ногами там, где жили эти люди, где происходили ужасы, о которых написано в вашей книге и в воспоминаниях бывших узников. И поэтому, конечно, очень важно знать историю для начала своего родного края. И, конечно, мы очень хотим, чтобы и молодежь, и ученики тоже узнавали об этом как можно больше, потому что сегодня, в период пандемии, к сожалению, мы оторваны друг от друга. И, и наши дети тоже не имеют возможности и общаться, и узнавать что-то, и сохранять, развивать какую-то человечность внутри себя. Ну что же, я вижу, что уже готова видеозапись, которую нам любезно предоставила ГТРК Калуга. Это запись о человеке, как раз о котором Майя Александровна говорила, Зисман Наумхаймович, тот малолетний узник, который по рассказам которого, по воспоминаниям которого сделано много записей, и в том числе и видеосюжеты. Прошу, пожалуйста, давайте посмотрим. В первые дни оккупации в Калуге расстреляли 14 человек. Этнических евреев обвинили в советской пропаганде. Остальных калужан с подозрительными фамилиями спустя месяц отправили в специально созданное гетто. Сегодня здесь находятся гаражи и городской архив. В сорок первом году стояли маленькие деревянные домики. Именно в них немцы и переселили калужских евреев. От остального города территория гетто была отделена вот этой кирпичной стеной. Всего за стеной оказалось 155 человек. Среди них и семья Наума Хаймовича. Ему тогда было всего 6 лет. Его отца фашисты еще раньше отправили в гестапо. Отец когда там ноги ну, отморозил, а вообще уже... Не мог там ничего, ее к нам, мы забрали к нам туда, в гетто. А из гетто можно было выходить на один час, с 11 до 19. Однажды утром родные Наума Хаймовича увидели, что в гетто горят дома. Перед наступлением Красной Армии фашисты пытались уничтожить узников. К нашему дому подошли они, да, и мы это вышли. Мать в одной руке меня вела, а в другой отца... Он так передвигался понемножку. И так, наверное, так как будто бы вот так потом из дома вышли так, и обошли как-то вот оттуда. А немцы остались здесь, и они выстреливаться И он упал. Тем, кому удалось спастись, бежать было некуда. Жители города предупредили, что за одного укрываемого еврея будет убито 15 русских. Наума Хаймовича с матерью приютила своей бане знакомая, и там они дождались освобождения города. 30 декабря 41-го в город вошли войска Красной Армии. Александр Коневская, Андрей Севов, Вести Калуга. Такой короткий рассказ из воспоминаний Наума Хаймельча К сожалению, люди уходят, уходят из жизни, и все меньше остается людей, чем воспоминания изложены в этой книге. И вообще, не только узники гетто и Концлагерей, вообще очевидцы войны, наши ветераны, их все меньше и меньше, и сейчас последними воспоминаниями, последними встречами очень хочется воспользоваться. Но, к сожалению, пандемия не дает такой возможности. Вот Пытались организовать встречу молодых людей, калужан, с последней живой узницей. Она не последняя живая, но последняя из тех, кто мог бы что-то говорить. Но, к сожалению, из-за пандемии такого э, старенького человека страшно э, вот на, на, на такую встречу приглашать или приходить к ней домой. Поэтому пока вот отложили. Желаем э, здоровья, по возможности, и долгих лет э, тем, кто сохраняет память и передает ее будущим поколениям. Но ну, а мы продолжаем. Как я уже сказала, э, евреев... Из гетто депортировали в концлагеря, было 23 основных и более 100 в целом концлагерей существовало, куда отправляли не только евреев, как я уже говорила раньше, были там и представители других народов. Также немцы не жаловали и цыган, и армян и очень много славян тоже попадали в концлагеря и вообще военно-пленные тоже попадали в эти концлагеря. Но, собственно говоря, уже в сорок втором году, в январе фашистской Германии был окончательно решен и лидерами нацистов еврейский вопрос. Да, действительно, именно так это и звучало, словосочетание решения еврейского вопроса. Немцы нашли очень дешевый, простой, быстрый и удобный способ истреблять людей и в ходе конференции как раз было признано неэффективным средством расстреливать и на смену пришли газовые камеры и считалось что это работа без садизма потому что собственно говоря евреи не считались за людей и в Расовые идеологии Гитлера считались ниже в шей. Поэтому с такой пропагандой люди шли на вот такие зверства, даже забывая о том, кто перед ними находится, что это люди, что это дети. И зафиксировано огромное количество случаев издевательств над евреями. И одним из таких является... Аукцион распродажи малышей в Минске. Там гитлеровцы предлагали, продавали малышей за 20-30 марок. Среди жертв Холокоста было множество людей. Как уже сказала Майя Александровна о Калуге, также и в других городах становились жертвами выдающиеся люди, особенные, очень образованные. Это были и ученые, и музыканты, и врачи, и учителя. Одним из известных людей является Януш Корчик. Это просто уникальный учитель он не был евреем, именно поэтому мы говорим сейчас о нем. Этот человек был учителем и когда его воспитанники, еврейские дети были отправлены в газовую камеру, Януш Корчик, которому предлагалась свобода, отказался от нее. Он отправился вместе со своими подопечными на смерть. И Первым крупным концлагерем, освобожденным советскими войсками, стал Майданок, расположенный вблизи польского города Люблин. Для многих заключенных даже освобождение не принесло долгожданного спасения. Истощенные люди, многие не смогли выжить, потому что, пытаясь поесть, погибали. Также Многих евреев укрывали в разных семьях, так же как вот Наум Хаймович рассказывал о том, что его укрывали, его семью также спасли в бане, одной из калужских семей. Также и многих других евреев в разных городах укрывали и в христианских семьях. и... Многие священнослужители прятали еврейских детей, и их происхождение до самого освобождения оставалось тайной, причем даже порой для самих укрываемых. Ну а все герои, которые рисковали собственной жизнью ради спасения евреев по воле Израильского института катастрофы, были признаны праведниками народов мира. На начало 2016 года это звание было присвоено более 26 тысяч жителям из 51 страны. Как уже говорили раньше, 27 января считается Международным днем памяти жертв Холокоста в связи с тем, что именно в этот день Красная Армия освободила самый ужасный из нацистских концлагерей Освенцы. Звание праведников народа мира, почетное звание, получили многие люди, и самыми известными из них сейчас я вас познакомлю. Перед вами Ирена Сендлер. Это уникальная маленькая женщина, спасла из Варшавского гетто более двух половиной тысяч детей. На большом грузовике она под разными предлогами проникала в гетто, и там... Вывозила оттуда детей. Спасать взрослых у нее практически не вызревал никакого шанса, и поэтому она поняла, что это ее возможность спасать детей. Ирена Сендлер вывозила детей в коробках, где были насверлены дырочки, для того, чтобы они могли дышать. Малышей удавалось вывести более беспрепятственно. Для взрослых детей это все было сложнее, и их вывозили даже упаковывая в пакеты. Что было, конечно, опасно, но тем не менее, как вы видите на слайде, две с половиной тысячи детей благодаря Ирене Сендлер остались живы. И Ирена Сендлер, помимо этого, сохраняла документы по возможности записи, вела и благодаря ее записям удалось восстановить многие семьи после войны а тем как ми, И как минимум да, знать тех, кто был спасен, детям смогли сохранить свои родные имена. Ну, сейчас перед вами Оскар Шиндлер. Наверное, многие из вас знают его по известному фильму «Список Шиндлера», под основу которого легла книга. Ковчег Шиндлера. Оскар Шиндлер был известным немецким предпринимателем, он имел заводы в Германии и Чехии, и он знаменит тем, что 1200 человек евреев получили работу на его заводах, благодаря чему ему удалось выжить. Среди них было порядка 800 мужчин, 300 женщин и 100 детей несовершеннолетних работников его заводов. Также среди праведников народов мира есть много советских граждан, их немало, и одним из них является Николай Яковлевич Киселев, это военнослужащий, который оказался в Белоруссии возле поселка, вместе со своими войсками, возле поселка, где жило порядка 5 тысяч евреев и они понимали, что такое количество спасти не удастся. Он обратился в союз к руководству за советом. И ему было предложено через немецкие тылы уводить людей. Он и еще семь смельчаков сопровождали евреев. Благодаря смелости и храбрости этого человека удалось спасти практически 300 человек евреев. И были, был такой страшный случай, который характеризует, конечно, человека ну, просто с потрясающей стороны, понимая, что спасение вообще маловероятно, в некоторые моменты было даже такое, что плачущего ребенка родители были готовы умертвить для того, чтобы не выдать всю группу, сами понимаете, несколько сотен человек, и... Вот как раз он взял в руки грудничка, грудничок успокоился в его руках, и он нес ребенка до самого момента освобождения. И в его городке ему воздвигнут памятник с грудным ребенком на руках. Но ну, а мы продолжаем. И следующий слайд говорит нам о том, что Холокост это то, что имеет массу документальных свидетельств. И Разновидностью свидетельств этому являются дневники тех, кто прошел через это адское сито. Есть много дневников и также есть много памятников жертвам Холокоста. Эти памятники располагаются в разных странах и разных городах. Я покажу вам только некоторые из них. Следующий слайд, пожалуйста. Это побережье в венгрии где евреев свозили к берегам дуная откуда их погружали на водный транспорт на пароходы и оттуда отправляли в концлагеря и очень часто их разували на борт они входили боссами и очень часто Людей расстреливали прямо там и сталкивали тела в Дунай. И вот это перед вами памятник. Памятник, он вот называется самый пронзительный памятник мира, потому что смотреть его действительно без кома в горле невозможно. Следующий слайд, пожалуйста. Это мемориал Яма в Минске. Здесь не очень близко, но видно, что изображена группа людей. Это евреи, мужчины и женщины с детьми, которых сгоняли в яму и расстреливали. Здесь было расстреляно около 5000 узников Минского гетто. Также в Абимьеру еще в 1941 году, в начале осени, было расстреляно более 33 тысяч Евреев. И там также установлен памятник, который вы можете видеть. Следующий слайд, пожалуйста. А Это памятник 5 мужчин и мальчик в Одессе, где также погибло огромное количество евреев. В Одессе было, в Одесской области было уничтожено более 270 тысяч евреев. Этот мемориал. Начинается сразу за мемориалом, вернее, простите, неправильно, этот мемориал находится также в памятном месте в Одессе и сразу за мемориалом аллеи праведников мира. На другом ее конце расположен памятный знак. Он стоит там, откуда начиналась депортация евреев в концлагеря, разбросанной по Восточной Европе. Ну и кроме того, памятник есть недалеко от нас с вами на Поклонной горе в Москве. К сожалению, не нашла подходящего слайда для того, чтобы указать здесь, но это тоже очень впечатляющий, впечатляющий памятник, на который также невозможно смотреть спокойно и равнодушно, там также изображены люди. Часть колоны людей стоит, это обнаженные тела, прижимающих к себе детей. Часть колонны валится, в знак того, что люди многие не выходили из колонны, дальше не шли. Ну а сейчас перед нами слайд, на котором рассказывается о самом масштабном мемориале память о погибших в Холокосте, это музейный центр Ядбашем. Он располагается в Иерусалиме на горе памяти и входит в один из самых посещаемых памятников мира. Отрицание Холокоста, полное или частичное, считается уголовно наказуемым в 17 странах мира. Ну и дальше немного о Холокосте расскажет моя коллега Юлия Ершова, региональный представитель проекта Кешер. О следующем слайде, пожалуйста. Да, Я хотела бы немножко подробнее рассказать вам о музее Ядвашем. Это мемориальный комплекс, который расположен в Иерусалиме на горе памяти. И сейчас вы видите на слайде фотографию Ядвашема с высоты птичьего полета. Если вы посмотрите на, центра, на центр этого слайда, такое здание в форме вытянутого треугольника – это центральная экспозиция музея Ядвашем. Вообще Ядвашем состоит из нескольких мемориалов, но эта центральная экспозиция она представляет собой разлом в скале. И проходя через этот разлом в скале от начала до конца, вот это длинное здание, вы попадаете в историю Холокоста от самого начала до самого конца. Проходя через это здание, вы попадете в эту историю от начала, от хрустальной ночи до уничтожения концентрационных лагерей. Вы пройдете через гетто в разных частях Польши и Германии и увидите истинные доказательства Холокоста. В этом мемориальном комплексе со собраны вся та обувь, которая снималась людей, которых должны были уничтожить. Очень аккуратно собраны волосы, потому что нацисты срезали с женщин волосы для того, чтобы потом набить ими матрасы для нацистской армии. Золотые зубы, чемоданы, вещи, украшения, все это собиралось и использовалось. И есть огромное количество документов, которые подтверждают это. Например, в интернете вы можете найти видеофильм, который называется «Вся правда об Освенцами», и там есть очень тяжелый по своей эмоциональности рассказ внука коменданта Освенцама Гёса. Он показывает фотографию своего отца в курточке, и есть документ об этой курточке. Когда евреев венгерских привезли в Асвенцем, жена Агиоса увидела на восьмилетнем мальчике эту курточку. Есть документ о том, что она понравилась ей. Руководство лагеря рекомендует обработать ее, провести санитарную обработку, но заменить пуговички, потому что пуговицы не подходят, она бы хотела металлические. И вот на этой фотографии э, запечатлен как раз сын Гесса в этой курточке, э, мальчика восьмилетнего, которого сожгли только потому, что считали его не человеком. и э, внук, вот этого коменданта, рассказывает весь ужас того, что он и в детстве тоже носил эту курточку, и сейчас как тяжело понимать вообще ее историю. И вот такие вещи, фотографии, видеофильмы, даже части рельсов, которые находились в Освенциме, вы сможете увидеть в музее Ядвашем и прочувствовать, и увидеть все эти доказательства. Юлия, если мне позволишь, я расскажу об еще одном, мемориале, который находится на горе памяти. Одна еврейская пара в начале, перед отправкой в лагерь, это был муж, жена и маленький ребенок, и мама жены. Они попали в концлагерь и были разделены. Муж и жена выжили, а бабушка с ребенком были сожжены в концлагере. И вот когда семейная пара уже освободилась, и после войны, когда был создан музей Ядвашем, они приехали в Ядвашем, пошли к руководству этого музейного комплекса и попросили о том, чтобы установить мемориал своему ребенку. Но в годы Холокоста погибло полтора миллиона еврейских детей. И руководство Яд Вашим ответило этой паре, что ценен каждый ребенок, и невозможно поставить мемориал каждому погибшему ребенку. И тогда эта семейная пара стала основателями мемориала ⁇ Детская комната ⁇ мемориала всем полутора миллионам погибших детей в период катастрофы. И как сейчас вы увидите на слайде детскую комнату и как... Она Что? описывается. Нет. У нас у кого-то включился микрофон. Вы входите через неудобный вход в темную пещеру в скале. И не потерять равновесие помогает только железный поручень, за который вы вынуждены схватиться. В середине пещеры горит негасимая свеча, а все стены пещеры выложены сверху донизу полутора миллионами зеркальных осколков. Таким образом, свет свечи отражается в пещере полтора миллиона раз. Вы идете вдоль поручня и слушаете бесконечный список имен и возрастов детей на идыше, немецком, латышском, русском, украинском, белорусском, польском, на всех языках, на которых говорили восточноевропейские дети, которые погибли в период Холокоста. И... Именно о мемориале «Детская комната» Андрей Дементьев написал стихотворение. На черном небе тихо гаснут звезды, И вечность называет имена. И горем здесь пропитан даже воздух, Как будто продолжается война. Который год чернеет это небо, Который год звучат здесь имена. И кажется, что это смотрит слепо на всех живущих горькая вина. Простите нас, ни в чем не виноватых. Виновных только в том, что мы живем. Ни в жертвах небывавших, ни в солдатах. Простите нас в бессмертии своем. На черном небе вновь звезда погасла. Я выхожу из памяти своей. А над землей покатой, словно каска, Зовут и плачут имена детей. Девочка. Спасибо большое, Юль. Спасибо. Знаете, мне посчастливилось побывать в мемориальном центре Ядвашем. И я видела эту комнату, которую сейчас вам рассказали. И сегодня благодаря технологиям в принципе побывать можете там и вы, не выходя из дома. Потому что мемориальный комплекс Ядвашем позволяет побывать в стенах своих благодаря современным технологиям, с помощью программы. И оно того стоит, для того, чтобы понимать, насколько, как я уже говорила раньше, ценен мир, насколько цена каждая жизнь. И в память о всех погибших в период Холокоста Память всех погибших от, во время геноцида от геноцида и вообще погибших во время Второй мировой войны, сейчас я предлагаю минуту молчания. Ну что же, друзья, наша встреча подходит к завершению. Я хочу еще раз вернуться к словам, которые вы увидели на первом слайде моей презентации. Это, как я уже говорила, слова известного историка израильского Егута Бауэра. «Память о Холокосте важна для того, чтобы наши дети никогда не стали жертвами, палачами или равнодушными наблюдателями. Пока мы помним, мы остаемся людьми для того, чтобы никогда такое в современной истории не повторилось. Я желаю вам мирного неба над головой. Я желаю вам хороших друзей, разных национальностей. Пусть все ваши близкие будут здоровы и счастливы, а вас окружают только улыбчивые, добрые, надежные, хорошие люди. Спасибо всем, кто сегодня присоединился к этому памятному мероприятию. Завтра а, также будут проходить огромное количество во всем мире а, мероприятий, посвященных Дню памяти жертв Холокоста. Они пройдут и у моих коллег а, проекта Кешер в других городах, и Москва проводит огромное количество мероприятий, в течение всей недели памяти 2022. И завтра тоже очень интересное мероприятие состоится в Москве. Ну, что ж, друзья, в следующем году мы снова будем говорить об этом. Потому что, как и говорили в начале встречи, пока мы помним, мы делаем все для того, чтобы избежать повторения этого ужаса и этого горя всего человечества. До новой встречи.